Привет всем! Поступила такая тема сегодня. Помнит ли она меня? Это для тех, кто давно не виделся, давно не слышался, может быть. Есть такое желание узнать, помнит ли загадываемый человек о вас, да? Или о тебе, дорогой человек, давайте смотреть! У меня здесь будет три варианта я беру свои одни из самых любимых колод это карта ленорман и будем смотреть ну загадываем первый вариант второй вариант третий вариант смотрим какой из этих коридоров твой и может быть, хочется загадать сразу нескольких знакомых женщин. Здесь можно и друзей заказывать, загадывать. Здесь можно смотреть даже на не только на отношения. Ну, понятное дело, что если у кого есть иносказательное мышление, да, и человек понимает между фразами, что я хочу сказать, да, если может переложить вовремя, сделать, так сказать, такую физическую физический труд, умственно-физически, да, переложить какую-то информацию. Конкретно своей ситуации. Если вы хотите более подробный личный расклад, пожалуйста, обращайтесь ко мне на электронную почту. В данном случае мы смотрим на ваши любовные отношения. Так как я делаю для мужчин расклады в основном, то сейчас мы смотрим на девушку. Девушку-женщину. Может быть, вашу бывшую женщину. Может быть, настоящую. Может быть, будущую. Любую, которая вам нужна. Помнит ли она тебя? Ну что, выбрали первый, второй, третий. Давайте начнем с первого варианта. Ну что? О, карта мужчины. Здесь однозначно ответ на вопрос «Да». И не просто помнит, Вы честно связаны. Карта «Компас» на обороте. Карта «Компас». Есть что-то с вами в вашей связи магическое? Мужчина, у меня здесь два синтификатора в этой колоде, да, мужчин. Это вечерний мужчина, это более такой желанный, страстный уровень, да. Здесь, если выходит такая карта с первого же, да, синтификатора, здесь понятное дело, что эти отношения должны перерасти во что-то больше. Здесь не просто память вашего образа, либо вашего какого-то... Ну, у кого что, может быть, близостного плана Здесь же масса, может быть, вариантов Либо, наоборот, у вас этого не было Есть желание, встречи, да Здесь, ну, здесь запечатлен мужчина Именно в таком удивительном, романтическо-страстном порыве да. Вот видите, на этой карте Он такой ну, красавец, я бы даже сказала Необычный, да, внешность потрясающая Вот такой, вот если вот вы можете представить что вот таким она вас видит, <смех> то я думаю, я вас сейчас просто одухотворила, да, ваше, скажем, ваше мнение о себе выросло. в общем, можно сказать, самооценка до уровня последнего этажа небоскреба да? <смех> достигла. Ну что ж, давайте смотреть, что же она помнит. Она помнит, что... У вас было близкое какое-то знакомство, именно знакомство карта лупа, где вы пытались флиртовать, увидеть друг друга, да, что-то. Карта собака. Достаточно да, долгое время присматривались. У вас были игры. Опять-таки флирт. Здесь такой, знаете, более даже дружеский какой-то посыл этой карты. Но этот человек для вас долгое время был в поле, в поле вашего зрения. Читаю все настроить и все карты, да. И он, как бы, обладал для вас энергетикой преданности, собака. То есть вы. Ощущали этого человека как самого такого преданного друга, что ли? Вы были таким человеком. Помнит ли она вас? Я думаю, помнит. В смысле, не думаю, помнит. а Я думаю, она считает вас до сих пор своим другом, настоящим близким. Может быть, другом сердца. Но, но именно таким. Да, да. Здесь, вот понимаете, карта змея. Здесь такое ощущение, что загадывайте на человека, с которым вы общались, но вы не открыли а, свои замыслы, свои как бы ну, мужчина, да, он не открыл свои чувства, потому что я понимаю прекрасно, что был сексуальный порыс, сексуальный какой-то тяга друг к другу, но не было близостного плана, теперь я понимаю, карта якорь постоянные были, были эти отношения долгие достаточно, но без вот этого да карт. Вот видите, насколько карты четко показали то, что я сейчас произнесла, здесь не было взаимодействия близостного плана. Сейчас кстати я вижу, что у ваши отношения э, по какой-то причине ну, на паузе стоят. причину я не вижу, Карта «Ключ», возможно, это позиция мужская, то есть что-то, может, вы отдалились, может, вы переехали куда-то по каким-то своим причинам, да, независимых от этих отношений. Сейчас вспоминайте об этом человеке, выходят такие карты. Ну что ж, еще я могу считать это как позыв ваш убрать вот эту запинку, да, восстановить по якорю, восстановить эти отношения, начать как бы и вы поэтому смотрите этот расклад да опять-таки карта ключ совершенно верно вы бы хотели открыть все-таки эту ситуацию открыть видите вот здесь клетка в этой клетке роза как бы вы открываете эту клетку для роза символ... символички как бы вашего чувства внутри этой клетки живой такой цветок который вам бы хотелось все-таки из этой тюрьмы вытащить, да, вы открыли крючком его. Для чего? Для того, чтобы вот это ваша ваш замысел, он прояснился. Карта игровых гостей, здесь, карта рисков. Есть какие-то риски в этой ситуации для вас. Тоже это видят, видят высшие силы. Вы наводите мостики, эти карта мосты выходит. Ну, человек, конечно, о вас помнит, да, вы медведь, страстный мужчина, карта крест на обороте говорит о том, что вы видите эти отношения как судьбоносные, потому что здесь и карта гроб выходит, карта крест, это как бы в синастрии я все это читаю, как то, что вы для себя уже определились опять-таки карта компас на обороте у нас для себя вы определили направление, да, направление, что вы бы хотели двигаться в сторону этих проявлений, этих отношений. Карта ключ. Кто бы хотел двигаться в этом направлении, мужчина? То есть мужчина выходит а, как бы как хозяин своего своего будущего, да, вот, судьбоносного будущего, в главном. Эквиваленте того, что карта мост, карта медведь, карта крест, карта судьбы вашей. Вы считаете, что эти отношения для вас принесут что-то новое, что-то судьбоносное? Ну что ж, прекрасно. Первый вариант, я думаю, был интересен. Это, скажем так, такой экспресс сегодня расклад да, для вас. Потому что... Скажем так, тема достаточно актуальная всегда. И хотелось бы здесь долго не делать глубокого какого-то анализа. Да? Но я думаю, что я вас окрылила. Первый вариант был чудесным. Так, помнит ли о вас второй вариант? Помнит ли о вас догаданный человек? карта женщины ну, это потрясающе опять-таки из, из в колоде ленорман опять карта компас э, на обороте у нас в колоде ленорман я уже повторюсь э, есть два синтификатора мужчины и два синтификатора женщины эта женщина вечерняя помнит ли она вас ну она сама выходит на обороте. Либо здесь и девушки загадывают, загадывают на мужчину, перекладывая наоборот, и как бы понятно, что он помнит, в общем помнит. Причем вспоминает ваши прелести, Хотел бы двигаться в этом направлении, но так как я показываю расклады в основном мужчинам и делаю, то я буду обращаться с позиции, что смотрит мужчина. Так, ну давайте посмотрим, что же она помнит, что она вспоминает. Она вспоминает э, то, насколько ваше взаимодействие было, э, скажем, здесь тоже бизнес план, карта букет. Вы здесь нравитесь друг другу очень сильно. Вообще, здесь читается, почему-то идет мне именно женская энергетика. Здесь читаемо, что женщина вас помнит, но больше все-таки вспоминайте вы эту женщину. Карта змея на обороте. Вам очень нравится ее образ, вам нравится э, знаете, воспоминание о том, насколько это для вас было было как впервые. да, Знаете, как искра, яркая искра. Вот такой химически больше уровень. Здесь идет все-таки не как мощность второго варианта в том что здесь мужчина все время думает о женщине женщина о вас помнит причем она помнит вас сейчас я посмотрю все-таки мужчину каким она помнит помнит свидание какое-то у вас было по солнышку могу сказать какая-то яркая встреча была у вас вы почувствовали что-то нереальное друг другу тогда, на тот момент. У вас, как любовь с первого взгляда, что ли, была вот карта на обороте крест. Такое, знаете, сегодня я гадание такое хочу маленький такой, знаете, сделать сюрпризик чтобы, может быть, вы сейчас вспоминаете друг о дружке, потому что есть у вас какие-то препятствия в отношениях, но я хочу сказать, что и вы эту женщину помните, и она у вас тут карта солнца, тут все понятно. У вас были какие-то встречи когда-то в прошлом, и вы их вспоминаете. И женщина о вас вспоминает. Причем вспоминает именно вашу красоту, вашу какую-то интеллигентность, что ли. Знаете, вот вы, вы ей очень нравитесь. Вы человек, который, которого она выделяет, скажем так вспоминает, да, очень жалеет, что сейчас нет вот этого взаимодействия, карта дерева, карта крест, да, она почему-то считает вас родным человеком, да, вот могу сразу сказать, по вот этой карте дерева, возможно, вы когда-то здесь загадали пары, которые долгое время находились во взаимодействиях, да, а потом расстались, поэтому у вас есть даже Какое-то ощущение росла Вы жили под одной крышей. Здесь вот такие отношения, да? Вспоминают, конечно, да. Посмотрю, есть ли у этой женщины сейчас другие отношения? Давайте посмотрим. Карта, книга. Я могу сказать, что вот здесь выходят две карты как бы судьбы, общей судьбы, одной, на, ну, да, судьбы на, на двух человек. Я могу сказать, что нет, в других отношениях она не состоит. Но есть некая такая ощущение тайны, что ли, таинства вашего карта Лилии на обороте того, что вы когда-то вы ощущаете, вот когда вы э, встречались, у вас было ощущение, вы, наверное, говорили друг с другом об этом, что вы как вот не, не первый раз встретились, что ли, да, что вот у вас когда-то были уже отношения, может быть не в этой жизни, но вы друг друга очень сразу как-то вот внезапно вот увидели в друг друге ценность, да, очень вам было хорошо вдвоем. Вспоминает ли она еще? Давайте посмотрим. Да. Она вспоминает, видите, развилка, карта развилка и мужчина. Она вспоминает, что а, ей пришлось сделать какой-то выбор. Выбор не в вашу пользу. Вот такой момент женщина здесь вспоминает. Вот, вот такой вот вариант. Да? Но вот вспоминает именно то, что что-то мешало. Да? Ей пришлось уйти из ваших отношений. Так как я не вижу здесь каких-то плохих, да, карт Ленорман, которые указывают, том, что ну, развилка в данном случае говорит о том, что не все было так, как хотелось бы в вашей судьбе, да. Карта Маски, да. Ей пришлось в какой-то степени сыграть такую роль, что ли, того, что. Ну, либо мужчина здесь выбрал не ее в какой-то момент времени, либо она не показывала свою какую-то, знаете, сильную заинтересованность у вас. Есть такой момент. Маска и мужчины и карта развилка. Что-то повлекло э, тому, что вы все-таки пошли не по вот этому курсу. Видите, карта компас. Вектор ваш поменялся. Или ваш мужчина, который смотрит, либо этой женщиной. Но она вспоминает однозначно. Да, вспоминает чувства, вот карта рыбы вспоминает сколько было чувств в сердце хочу спросить, вот сейчас хочу спросить у этого второго варианта вспоминает ли она вас сейчас с тем же упоением, которое у вас было тогда вот интересно, выйдет ли эта карта того, что есть на чувственном плане, у вас остались эти чувства мужские чувства, я здесь э, вибрирую, ну вибрируют карты сильно я ощущаю больше запрос мужской, да, вот женщина сейчас, в данном моменте, в каких энергиях находится. Да, она чувствует вас, карта мужчины наоборот, и карта чувств, видите. Есть у нее чувства, они остались у нее, но в данном случае карты говорят о том, что некая, некая была... Некий перекресток, где вы пошли налево, а она пошла направо. Знаете, вот такой образ вот этого второго варианта. То есть ваши дорожки даже не разошлись, но вас судьба как-то сближала, сближала, а вы все равно... Упрямо пошли в разных направлениях, скажем так. Но у вас не просто вспоминают, у вас остались чувства друг друга. В данном случае, видите, я специально отвечаю на вопрос, что она к вам чувствует. Карты показывают мужчина. Мужчина повернут в сторону рыб, в сторону чувств. Мужчина ощущает это на уровне плана, вот, большой привязанности, желания, эти чувства. Чтобы они воплотились да? Женщина ваша вспоминает Эти чувства, это наполнение Карта Просто вылетает Видите, она бы хотела Чтобы ваши дорожки сошлись вновь Понимаете, здесь вот Образность карты развилка 22, да, вы разошлись когда-то. И вот этот карта компас говорит о том, вот ваше соединение. Видите, вот здесь ваши дорожки соединятся. То есть во втором варианте, для тех, кто хотел бы возобновить эти отношения, да, здесь есть вариант того, что э, здесь это реально. Здесь прям показывают карты. Видите, карта того, что мужчина сейчас не с ней. Вот карта гроб, карта мужчины. И вот рядышком эта женщина. Мужчина закрыт. да. Мужчина хитрый, смотрит, помнит ли она, а сам закрывается. Ну что ж, такой был второй вариант. Я очень рада увидеть это. У меня уже два варианта таких интересных вышло. Особенно карты Ленорман. Я их обожаю, просто... Вы знаете, когда берешь колоду в руки, вообще даже вот мысли нет, что сейчас будет, какие будут карты, как они будут. Просто ощущение счастья какого-то нереального от того, что ты берешь что-то живое, живое, дышащее, задаешь вопрос, входишь в состояние и получаешь ответ. Это... Я понимаю, что я сейчас делюсь сугубо личным, но я просто хочу вас заразить вот этим вот, знаете, по-хорошему, настоящим праздником того таинства, которое сейчас происходит здесь и сейчас с вами на раскладе. Ведь вы смотрите этот расклад, этот тет эт со мной, да, вот, больше никого не присутствует. Можете задать любой вопрос в комментариях либо в личных раскладах вы можете задать совершенно любой вопрос на любую тему и получить ответ на это способны только настоящие волшебные карты и умение их читать и я вот делюсь сейчас с вами огромным переживанием того, насколько это бывает искренне и не знаю, даже иногда вспоминая какие-то ощущение от, знаете, вот когда, когда ты понимаешь, ты смотришь на какого-то человека, который тебе дорог, вот в данном случае, вот вы спрашиваете, помнит ли она, и прекрасно понимаю, что если человека вас помнит, то это будет показано в определенных конфигурациях, но все равно каждый раз ожидаемость того, что будет, все равно не настолько сильна. Ну как сказать Когда выходят с вами карты И ты понимаешь Да они прям вот показывают тебе Насколько сильна здесь энергетика у людей Если люди не любят друг друга Поверьте, это в сто раз больше больнее считывается, чем просто на уровне ощущений Когда просто смотришь за такими людьми, наблюдаешь за ними Карта очень четко все показывает Понимаете, вашу энергетику в паре именно Если вы пара, если вы не пара, конечно, они немножко слабее работают И это всегда тоже считывается Ну что, смотрим третий вариант Итак, помнит ли? Хм, карта лабиринта здесь двоякость этого варианта в том что здесь как бы человек ищет что-то сейчас на данный момент новое да то есть ну помнит ли она вас я пока не могу сказать на сто процентов но то что она ищет Говорит мне о том, что возможно, возможно, она ищет именно тебя. То есть человека, который сейчас на третьем варианте в поисках, где же ты спрятался, понимаете? Тем более карта сердца на обороте. Все-таки в поисках. Давайте посмотрим. Да, давай, вернее, посмотрим. В поисках чего же она? Что она ищет? Итак, она ищет любовь. Вот понимаете, карты всегда говорят четко. Она ищет любовь. Любовь какую? Опять-таки, кар... вы представляете, на обороте карта сердце. Ну вот как это может быть? Это уникально, конечно. Она ищет любовь. Ищет ли она твою любовь? Да? Давай посмотрим твою, вот конкретно того человека, который сейчас спросил. Она ищет общение, и ей этого очень не хватает. Здесь карты не показали, что конкретно она ищет тебя, но здесь карты говорят о том, что женщина, которую ты сейчас смотришь, очень бы хотела нового какого-то витка, нового ощущения в любви. Давай посмотрим, зададим еще раз вопрос. Помнит ли она тебя, вспоминает ли? Возможно, на третьем варианте сейчас у меня собрались зрители, которые пока ну, вообще не выразили даже своих намерений, то бишь чувств, данному загаданному конкретному человеку. Да, понятно, что ну, здесь как бы вопрос-то немного по-другому будет звучать. Может, поэтому уходит такой синтификатор. Карта «Кольцо». Угу, карта мосты. Теперь я немного понимаю. карта мужчины за ним. Тут на третьем варианте у меня все-таки мужчина загадывает на женщину, который пока, пока он не предложил ничего, но у него сносит просто крышу от того, что он нашел свой идеал. Здесь уникальная позиция. То есть мужчина хочет выстроить отношения серьезные вот тут все это видно в картах мужчина мост кольцо и сказать об этом сказать о своих чувствах вот сказать о твоих чувствах кому человеку, которого он долго искал. А так как мужчина запрашивает конкретную женщину, то и выходит этот сертификатор Теперь я уже полностью могу прочитать этот вариант. Он очень сложный для понимания человека, который не знает, как читать карты. Но благодаря своим знаниям, умениям и дару я могу сказать точно: мужчина долго искал такую женщину, наконец-то ее нашел. Но пока что не имел возможности сообщить о своем вы. Ну, наверное, долго присматривался, или он такой робкий, не знаю. Ну, тут у каждого свое. Но этот мужчина хотел бы эти, эти отношения превратить, ну, собственно, в что-то серьезное. В замечательный расклад. Ну, помнит ли она себе, конечно, здесь немного эта тема не подходит под конкретный этот третий вариант. Ну, давайте тогда спросим, спросим у этой особы, да, которая пока ничего не знает, давайте спросим, а нужно ли ей это? Вообще, нужны ли ей эти отношения? Да? Хотя, может быть, не стоит спрашивать. Может быть, это лучше сделаешь ты сам, молодой человек. Потому что все-таки это твое намерение. Но если ты хочешь, давай спросим так. А стоит, ли идти, стоит ли идти на этот праздник сердце, да, которое у тебя сейчас пока только в замыслах. Давай, стоит ли туда идти, да? Карта маски. Смотри, карта маски и карта аисты. О, это говорит о том, что все-таки ты очень робкий. Ты очень хочешь создать семью, но ты боишься открыться. Вот ты видишь, как карты тебя понимают. Они тебя понимают, как будто бы они тебя всю жизнь видели. Да, тут пеленок можно сказать. И они прекрасно видят твою маску. Сними уже эту маску. Они говорят, ты пока не проявляешься, не проявляешься, ты боишься. Карта лилии за ними сидит, и карта женщина. Да, благородный поступок тебя ожидает. Да, если ты решишься на это, то есть в принципе твои намерения они благородны. Но ты не хочешь пока, вот понимаешь, лабиринт, ты прячешься. Вот еще синтификатор вот этого первого, первой карты, да, лабиринт в этом варианте говорит о том, что помнит ли она. Но на самом деле она-то тебя может даже и, и не знать, понимаешь. Тут лабиринт, что я спрятался, видишь. Вот я в этой беседочке, вокруг ходят люди, а я спрятался. Они друг друг, друг дружку-то не видят. То есть она тебя не видит, она не знает о тебе она не может тут выйти на этом варианте, потому что она тебе не знает. Ты ее искал, ты ее нашел, но она об этом ничего не знает. Понимаешь? Вот такой был третий вариант. Я думаю, здесь были были все прекрасные карты и карта Лилии в конце предвещает, в принципе, тебе успех в твоих делах даже. Потому что это чудесная карта. Она говорит, вибрационная – это одна из лучших карт в колоде Ленорман. Она говорит о долгом союзе, о счастливом каком-то воплощении, прекрасном здоровье, о верности, о благородном каком-то поступке, я уже проговаривала, да, в слиянии с теми картами, которые выходили – я могу сказать, что женщина, которую ты выбрал, потому что там была лилия и рядом женский синтификатор, ты выбрал очень достойную женщину и не зря хотел бы связать с ней жизнь. Вот это я могу точно сказать. Ну, а дальше уже дело за тобой. Ну что, карта облаков. Да? Мужчина напустил туман. Он прячется. Ну вот, понимаете, второй раз показывают карты, что мужчина прячется в облаках. Он не хочет показывать себя. Карта лабиринт, карта облака, карта маски. Так что пока мужчина свой характер немножечко, чуть-чуть не подкорректирует, мы не увидим все-таки, помнит она вас или нет. Почему? Потому что, возможно, она даже не, не замечает этого. И поэтому карта якорь сейчас говорит о том, чтобы создать э, что-то стабильное, нужно прежде всего быть... Э, настоящим, да? искренним, не бояться показать себя таким, какой ты есть. Если ты мужчина, показать свою мужественность, если ты женщина, показать свою женственность. Не нужно показывать понты, их и так навалом, эгоизм тоже нужно спрятать подальше, чтобы человек не испугался. И тогда, я думаю, все получится. Если ты стесняешься своей внешности, возможно, карта облаков в этом. То могу сказать, что здесь не выходила карта того, что женщина, скажем так, ну, в будущем да, проявит себя со стороны той, которую ты, ты не хотел бы видеть. Здесь прекрасная карта лилии вышла, повторюсь, поэтому не стоит этого бояться проявления, в общем, не закрывайся. Свидание возможно при условии, что ты наберешься храбрости. Ну что, я думаю, сегодняшний экспресс расклад был более чем. <фиш> Пишите свои темы, комментируйте, обязательно репостите видео, ставьте лайки, переходите на другие видео моего канала, их очень много и они такие же классные, может быть даже лучше. У каждого свои предпочтения, поэтому не буду говорить. Я считаю, что есть темы, которые мы пока не затронули, они очень глубокие. Жду, пока вы их все-таки захотите увидеть, захотите сформировать да, в своих запросах. Потому что всегда я делаю только то, что вы хотите видеть. Я предлагаю вам только то, что вы предлагаете. Ну что, всего доброго, всем чудесного вечера и прекрасного здоровья. Пока!